Всем привет, друзья! Так, вот смотрите. Короче, мы пришли сегодня работать. И я собираюсь подвязывать огурцы. Они как под линеечку у меня все пошли. Узики пошли, надо будет их подвязать. У меня все заросло, все. Даже в теплице. Давид делает у нас приборку. Геннадий у нас ходит. Вот тоже все, травы очень много. И, привет, скажи всем друзьям. Ну там папа, сейчас сделайте с папой. Не сюда, туда надо. Сейчас ты здесь закидаешь и будут падать. Туда выноси. Дима, там трава рубит. Будет, а, будут поросенку варить. В смысле Короче, поросенка? Поросенку варить, кушать. Давай, Харакин. Ой, молодец. <свят> Даринка спит? Вот сюда. Давид. Давид, вот сюда пока ложи. Бонька пришла, опять косточки грызет. А, хлеб грызет. Что грызет? Косточки. Посмотрите, я вам покажу. Мне дала одна подписчица цыпляток петухов около, около 30 штук за тортик представляешь люди даже не поверят это этому за тортик респект и уважуха ей и мне не скажу так она так как она сказала не говори сейчас покажу вот они стоят клюют кашу мы дали травки накидали Будем приучать сразу кашу их. Это чисто на мясо. Петушки. Они побольше, чем куры, подрастают. Ну, дай бог, сколько-нибудь выживет. Клюют вам стоят. Водичку дали. А, травку. Что-то поклевали, пощипали. Растоптали. <сум> Клюют. Дай закроем, дай закроем. Так что вот так вот, друзья. А теперь я пойду в теплицу, делаем каждую свою работу и работаем дальше. Козы отпущены на лужок. Сегодня не так жарко, очень хорошо на улице. А ты уже погладила, молодец. Вам же папа дал гладить. Еще погнали? Семейка тетя Пошлите, семейка кипариков. Пошли, плакса там что-то. Чего, чего здесь никого нету? Чего? Пошли. Флаксы. Давид, покажи ей цыпленка. Вот. Нет, просто постоит, посмотрит. Бесей боятся. Долго не стоять там, надо делать. Да, бонька. Даша старик стоит орет. Ой, работа не, не, не початый край, как говорится. Вот и бегаешь за детьми и так и здесь, и там и здесь. Надо делать, успевать. Два дня с головой мучилась это давление было не знаю давление не знаю что и андрей тоже сегодня более менее так вот из-за жары может думаю перегрелись когда мы лук полностью на грядке э, не лук где лук растет грядку полностью мы обработали от травы то есть общипали вот, и вот надо будет мне вот здесь срочно делать, то я уже спать не могу, представляете, спать не могу из-за этого, каждый час стою, а если я, когда у меня душа спокойная, я могу долго спать, ну как долго, каждый час не просыпаюсь, ну каждые три часа просыпаюсь, вот, ну все, друзья, итог работы покажу, не знаю, сделаю, успеем, нет, но ну, будем стараться. Слушай, мне нужно срочно ехать. Да что же это такое? Смотри ходят. Давай, давай, давай. то да. он сейчас тик она насмотрелся короче половину морковки сделала давид там мне пока чистит тропинку да прощает там я это ой морковь добью иди иди доделай там половина осталась я пока даринку сопер давай давай бегом весело, да? Кто обливает водой ребятишек, то сам с ума сходит, ходит, сходит, сходит. Она у меня вечно садится хочет, Дарина. Зачем садишься? Рано еще садится, рано. на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на да, да. Гарит, что, цепишь ее? Покатаешь? А ты покажешь за меня, ладно? Да, я тебя заменю. Ты меня заменил. Хорошо? Да. Давай, походи с ней. С ней надо походить. Все, ладно. Походи. Пошла я поработаю. работе. Ну вот, положи. А? уже ну, все равно, ну, я равно, ну, я равно, все все равно, все все все равно, все равно, все равно, все равно, все А там поросенок сидит. Покажи, как молкает. Все жуют, все молчат. Потому что когда я ем, то глухинем. Мы пошли кормить хозяйство. Друзья, <связь> мы пошли кормить хозяйство наше. То есть, цыплята, они прямо руд, как дышаные <связь> <связь> Папа, покажи <связь> с Дима, что делать. Один животиком, булботиком поет, другой соски держит. Пошли. пошли. Ты вперед меня, ты не шиши. Оператор. Да, оператор. Ох. Так, дверь придерживайте, чтобы курочку не выдержала. Давай ладно. Давай сюда иди. Иди, иди водичку поставлю. Не закрывай, там вот так. Не закрывай, не закрывай. Смотрите, какого у них аппетит классный. Петухи все-таки кушать любят, кашу особенно. Ух, усвистают. За полдня вот такую тарелку едят. Сейчас они это все лопанут, лопанут. А ты что кушаешь, Амина? Росени. Мороженое, да? Росени. Вкусное? Росени. Там, короче, друг на друга встают, что ли, обалдеть, что творят? Росени. Самые крепкие, самые сильные впереди. Росени. Да, закрываем все. Росени. А этих покрасили черной краской, курочек. А зачем? как зачем вдруг они вы, выбегут чтобы потом их найти сразу черные краски наши пошли Ладно. ага нагулялись гуси, гуси гуси нагулялись и они у нас отдыхают пошли пошли пошли не бойся это курочка Иди обратно, обратно, обратно. Давай, иди, пошли мне некогда. Вс, не работаешь? ищешь? Пока. Вот покормишь. Да? Сколько времени так? а ты у меня в кепке ничего не замечаешь. Ничего не вижу, да. Не видно? А. Снимаешь Да. Так, да. угу. Така семечки -то. да? Снимай. В кармане. Че? На камеру говори. Моно семки. Чё? тоже семки киу. Чё? Моно семки киву. Моно? Моно семки киву! кричишь? Дарина плачет. Ты че меня бьешь, Ма? Моно? Чё говоришь? Мама работает некогда маме как я устала? Нет, ты несколько секунд назад. что сказала? Что сказала? я могла сказать? Иди нафиг, не мешай. Нет. Да. Иди нах. Иди отсюда, говно. Иди отсюда. А ты что меня выгоняешь? Так устала. Твои подписчики меня работником называют, а ты меня выгоняешь. Ну ты у меня сейчас зарядник посадит. Кто сказал? <смешнего> Полная зарядка посажу. Она резко сажается. На 4 часа хватает. А на 9 даже. Да, да. Да-да. Ай, ты да ведь говори всем привет. Пошли обратно, ключи возьмем. Динара! Динара, Динара Ключей-то у вас нету? Да. У -у -у. Пошли. Маша! Хорошо ну, снимаешь. Да-да-да. Ты счастливая. Гузелька дует. Дует гузелька. Да. Маскарад живёт. Курочки клюют. Андрей, покажи, как это. Поросёнка пересадил в другую квартиру. Угу. Поросёнок переехал у нас сюда. <связывая> Здесь полы надо делать-то. Курица зерноводовит, да? Дима у нас нянчится. Янки у нас молодец. Вот они у меня сейчас уедут, Дима с Андреем, я не знаю, как буду. Дима через три дня скажет, да, я домой хочу. А я скажу, Дима, приезжай, сыночек, приезжай. И плакать будем в трубочку друг к другу. Я не приеду. Я говорю, баню хочу строить. Папа и надо заработать, говорит, да, на баню. <laughs> ну ты же сам сказал. Мне даете 100 тысяч. Как работать будешь 100 тысяч? Папа сколько не заработает. А сколько сто? Посчитай, работать. я уже посчитал. Да. Я даже не знаю. Дима. Дима люди месяц работают здесь, зарабатывают 12 тысяч. А мы 120 косарей. Да что ты? Я посчитал, что ты за. Специалист, 60 ты специалист, ты что-то умеешь делать? Ты за две недели. Ты папа думаешь? Папа. За две недели-то раз в пятилетку бывает так. 12. А? все запускаем. Тебя что запускаем? Да. Мать Моя хорошая девчонка моя, моя сладкая. О, мама матерится. Все, все отстало мне. Бяша пошел на велике кататься.